Привет, ребята! Я недавно была на сходке мотогончиков и увидела кое-что интересное. Тебе понравилось, а подпишись на канал, не ленись, браза, а подпишись на канал Станисунитаза и подпишись на канал, что тебе стоит, а подписаться на канал Подпишись на канал, не ленись, брата, Не ленись, брата, подпишись на канал, что тебе стоит, а подписаться на канал.